Здравствуйте, друзья, с вами Александр Самкин, автор и ведущий трансформирующего курса «Агент-миллионер за 90 дней», автор книги «Туфелька для Золушки. Аукционный метод продажи недвижимости» и «Система агента-миллионера». В моих книгах, на моих тренингах я учу агентов специализироваться на конкретной территории, быть активным на территории и позиционировать себя как Общественный деятель, как общественный советник. В связи с этим ученица 24-го потока курса ⁇ Агент Миллионер за 90 дней ⁇ Нина Еврафова задала следующий вопрос. Александр, подскажите скрипт беседы с заместителем главы местной управы? Да, да, друзья, это одно из домашних заданий курса ⁇ Агент Миллионер за 90 дней ⁇ Пойти познакомиться с главой местной управы или с его или ее заместителем. Вот. И нужно сказать следующую фразу. Следующий скрипт. Здравствуйте, меня зовут Нина Евграфова, агентство недвижимости Такое-то. У меня задание от моего тренера получить статус и удостоверение общественного советника. Я планирую регулярно совершать поквартирные обходы местных жителей, проводить бесплатные семинары по вопросам купли-продажи недвижимости, уберегать граждан от ошибок. Готовы выполнять ваши поручения. Кстати, можете добавить, я являюсь... Участникам общественного объединения Первый профсоюз риэлторов России. Наша миссия – цивилизация рынка. Вот мое удостоверение. В результате, друзья, за счет управы района, листовку с вашей фотографией разместят на специальных счетах по всему району, возле домов, в которых вы будете продавать квартиры. У вас будет сильный личный бренд и доверие к вам, местных жителей. Задавайте, друзья, любые вопросы в комментариях о том, как работать на территории, как находить собственников, как продавать им эксклюзивную риэлторскую услугу. Присоединяйтесь к Первому профсоюзу риэлторов России. Наша миссия – цивилизация рынка. До встречи на обучении!